Здравствуйте, друзья и гости канала Просто Оля». Вас приветствует гостеприимная, богом хранимая Кострома, город сорока церквей, колыбель рода Романовых, родина Ивана Сусанина. Кострома старинный купеческий город, в этом выпуске дневника путешествий я расскажу о знаменательной дате 30 ноября день памяти Ивана Сусанина. Иван Сусанин исторический национальный русский герой второй половины 16 века, согласно царской грамоте от 30 ноября 1619 года поздней осенью 1613 года уже нареченный Земским собором царь Михаил Романов и его мать Иннокинья Марфа были на Костроме. Зная об этом, польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова. Недалеко от Домнина они встретили Вочинского старосту Ивана Сусанина и пытали у него местонахождение царя Михаила Федоровича. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал место убежища царя. Он стал их проводником, но повел не к царю, а далеко в чащу, леса к болотам, где э, поляки подвергли его жестоким пыткам. Тем самым Иван Сусанин прославился спасением Михаила Романова от польско-литовского отряда во время Русско-Польской войны. В 1835 году указом Николая I центральная площадь Костромы была переименована из Екатеринославской Славской – Сусанинскую. 14 марта 1851 года в ее центре был установлен памятник Гранитная колонна на четырехугольном пьедестале была увенчана бюстом юного царя, на груди которого ярко выделялся позолоченный крест. У По основания колонны располагалась коленопреклоненная фигура Сусанина, слева от которого лежали две жалованные грамоты его потомству. 28 сентября 1967 года в Костроме был установлен новый памятник Ивану Сусанину, созданный скульптором Лавинским возле Молочной горы над съездом к реке Волге. Памятник лишен уже монархических и религиозных символов. Композиция простая. Фигура крестьянина в долгополой одежде стоит на массивном цилиндрическом постаменте. На постаменте надпись Ивану Сусанину, патриоту земли русской, русский национальный герой, крестьянин из села Думнино, ныне в Сусанинском районе Костромской области. Спасибо, друзья, что были со мной. Желаю всем всего самого доброго и пусть у вас все будет хорошо.